Thanks a lot, Karno. You know, your English is excellent. Do you know any other languages too? I know a language necessary to my empire. Which is that? Russian. Ruski. Oh. Надо, чтобы было тихо. Японцы только и ждут, чтобы... Японцы! Плевал на своих японцев! Давай мне троих об этом! Эй, давай! Троих не возьмешь. Почему? Они тщит вот. ну, <давай их>. создают, а Ты меня знаешь? публика это как не звать, публик, там сразу и говорили, письму нельзя, понятно же, вот те, а, пожалуйста, садитесь, садитесь, а, пожалуйста господин поротик дайте мне список японских подданных проживающих э, в городе Да. Вы знаете, учи да, господин Гурисин? Угу. Хорошо? Учи, да. Очень поздно. Но для русского госпожина пожалуйста. 生きな美人を見つけましたね生きな美人を 誰ですか? 芸者です<笑> <下車です>。芸者ですか? <ゲーショですか>? 生きな島田屋本当にそうだねいちょいといちょうがい<笑><笑> и хорошо вы свободны до 12 часов そうだね、ちょいと。いいですな。うん。<笑><笑> Так, так. покойнички еще тепленькие, а объявление уже расклеено. Техника. Ну сейчас по А в три часа в депо у Трофимыча. Пошли мы. Здесь, в городе, открытое сопротивление сейчас бесполезно. Надо поднимать тайгу. ну что вот только что получено из москвы от владимира ильича мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищи не делайте себе иллюзий японцы наверное будут наступать это неизбежно Ясно. Ты, Андрей, сегодня же вечером выйдешь в тайгу. Хорошо. Трофимыч подбросит тебя на своей овечке. Андрей у нас поживет, и его вот трезешь. А как же это Делай у нас? Вчера пришли. Делай? Кто? Не то колчаки, не то капели, а может и калмыковцы. Может, теперь опасно туда? А где теперь не опасно? А Лишь-то экстренное, как ты мне вот, и Семен Николаевич. Можете не сомневаться. Я, можно сказать, и попал-то в эти края за беспокойство характера, и любопытство к революции. Будем знакомы. Ну что ж, молчите, мужички. Я повторяю свой вопрос. Где спрятано оружие? Куда девались коммунисты? Комиссары где? Павел Квитко, выходи. Нету его. Убежал на Амур. Убежал. Ладно. Кузьма Трепов, Федор Бездомный, Иван Бугарков, вперед. Ну, может не слышите. Выходи, говорю. Квитко, отец. Да все убежали. Так. А есть здесь Егор Квитко? Я во что вроде. Ты Егор в армии служил? Так точно, ваш Русско-японскую компанию в крепости портатуем. Георгиевской кавалер он, ваше благородие. Вижу, очень хорошо. И как же это, Егор, все вышло, что твой сын с красной сволочью удрал. Против своей Родины пошел. Против русской армии. Эй, опять, ваш сопроводник, красные они а не японцы какие-нибудь. Вот как рассуждаешь, Пой, гим национальный гим Пой, Суткин сын. Боже, Сильной, державной, второй нации. Почему голос? А Георгиевской кавалер. А я вас искал. Есть приказ немедленно выступить для встречи сопровождения японских войск. Парня, девка! Тебя-то вот видно душить некому. А ты попробуй, обними. Можете выдержу. Топай, топай, обнимальщик. Бог милости пошлет. Могли бы и по-наросму скаловаться. А по обрадовал? в деревне, сынами у большевика. Огонька у вас не найдется в случае? Да вот старче, помирить не согласен, не покурившись. А тот? А тот был не курящ. А ну, давай-ка огня, а не откатись к чертовой матери. Эй, погоди-ка, приятель, дай-ка я сам достану. Я знаю, я знаю. Теперь-то хоть руки развяжите, дьяволы! Теперь все зависит от нас самих. Москва, она, конечно, поможет. Но ведь от Москвы-то сюда 10 тысяч верст. Да, много. А каждую версту им надо взять с боя. А вы в Москве были? Видели? Видел? <свят> <свят> Наши идут, что в были! Обманом взяли нас береги. Идем мы в засаде, видим, с другого конца солдаты выходят. И у каждого вокруг фуражки красная полоска. Тут кто-то и крикни. твои это красные. Повыскакали все на дорогу. Машим им, значит, кричим. Эх. Полоснули они по нашему крику пулеметов, Более половины там я осталось. Вот только мы и ушли А старшего нашего командира в как с собой внесли. Товарищи, командир ваш полнят от пули. Солдаты эти с красными околышами, новый и более опасный враг. Японцы, настало время, не сегодня, не а завтра, придется нам собирать силы. Кто здесь, граждане? Командир. Ну, командир, спрашиваю, кто? А вам что, товарищ? Вот, прибыли на пополнение, как желающие стать красными партизанами. Ну что ж, дело хорошее. Располагайтесь пока, а потом решим, как и что. Ага. Вы бы, товарищ, распорядились насчет покойного. Поставьте караул, а завтра мы организуем похороны. Да, вот еще, эм, как освободитесь, приходите, мы с вами поговорим. Ага, хорошо. О, Егор, здорово! Здорово, Катюля! Ну как ты, брат? Так, ничего, ничего. <связь> давай, давай. Маша, у меня есть для вас дело. Только опасное. Я не боюсь. Надо пробраться в город и наладить связь с партией. Согласны? Да. Есть. А вы воевать умеете? Я, да. Ах, до сих пор не приходилось. Дедушка, кури. Спасибо. Э -э, э, э, э, э. Вот пока. Герман Син. А. Охотничий, си. собака. Ага. Ах, как хорошо. Утром надзорка, зорьком, горячий на Я не имею рудья, э -э, дробовника. Можно кто-нибудь иметь рудья? Как не иметь? Вы же охотники. а, -а, -а. Ну, пожалуйста, принеси. Я хочу, <звучит> Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Ха-ха, <звучит> куса до Ну погоди, дай срок. В народе слух прошел. Дайте партизаны. Семейские это? Старолевный тот А ну, сдавай кисеты. Уж я их обычаи насквозь изучил. Бушки, чашки не дадут. Грех по их небе. Ну, это ты Егор. на доброе здоровье. Вот, спасибо, хозяйшка. Поставь, пусть курит. Да и вы курите, если хочется. Да может, у вас это табачку-то нет. Я сейчас. Ты веру сменяла, что ли? Знаешь, вам за табачок-то на том свете. М? Что там на том свете? Вот старику моему японский начальник подарил. А потом его и простыли. Будем. Здорово, Маша. А это бублик? Тифонный. Да, тифон. Мне пора идти. Чего тебе идти? А здесь со всеми нами? Егор? А где все остальные? А я их всех в наряд назначил, караул, то есть. Так я пойду, мне проверить надо. это может пригодиться. Ну, Машенька, а ты теперь смотри там, в городе. Осторожнее, без нас. Ну, сяди, много коней давай! Так, коней нету, такие. Будут лошади. Так нету лошадок. Ах, как жаль. А ну, хрычи! Впрягайтесь сами. Только чур, осторожней. Не трясти на ухабах. Так вы что ж, бунтовать вздумали? А ну, живей! Так чё, старики, нанча на их улице праздник. Прикажь мне, повезем. Будут лошади. из нашей деревни. А верно. И на первой подводе мой батька сидит. Вот старый черт. А -а -а. Давай, а, -а, а, Как же стрелять-то? Своих пораним. Опущай, не возят японцев. Э, дурья голова, они да. ж не по своей воле. Мне жалко. А тебе кого жальче-то, коня или батька? <свист> Стрелять надо, товарищ командир, а то воськи чё-нибудь удумают. К примеру, мой батька хитрый как дьявол. <свист> <свист> <свист> товарищ а? что тебе же неудобно Книжечка, Егор, у каждого японского солдата. Понятно? Ну так вот, пусть он там им и расскажет, что к чему. Уходи. Ты смотри, куда захотели. Вплоть до Байкала, а? И сутки найдёте. Черт тебя сдает, товарищ командир. Не идет он и все. Я и так, и этот. Не идет прогнаты. Вот Асива. Караммасенчаса отстусала Маскара. Вроде как он говорит, что его там все равно расстреляют. И что, страсти какие. Вот Асива. Короче, то мотки, Осорочка. Чего чего? Коросарева, то мойте, усарить как-то. Он думал, что его в плену-то убьют. Э. Окаримасто! И <связывая> э, что же у нас еще один японец выискался? Э. Видать, здорово они вас в порт Артуре проучили. Перчиков. И Артура оставил. А кто поучили, то верно. Конечно, которые совсем дураки, так те уж ничто не научат. Ну-ну-ну. Ну ты бы вот милый друг побрился, а то пленных пугаешь. Ну вот я, я, к примеру, моряк. Моряк. Да моряк, моряк, мороз, вот, морок. Ну плавай, плавай, плавай. Вот вот, только с машиной как. Вот. Так. А ты что делаешь? Ты. Вот я моряк я. А ты? Я вот. А ты? Подожди что? Вот вот вот. Ишов. Портной что ли? парикмахер? Бортной, какой парикмахер? с Это... Ах, садовнику! Садовник. А ты, садовник, ты так и скажи, я садовник. Скажи, да. Да. да. Скажи, Да. Да. Да. Да. Ник, ник, садовник! А, садовник. А, садовник. Садовники. Вот, вот, <свист> садовники. <свист> садовники. <свист> тоже, Садовники. Садовники. Ну, а теперь скажи. У тебя дети. Есть? Ребятишки. И младенец мой прекрасный. Валь, Валь, Валь. А? Да нет, а? а, а, У тебя, у тебя дети маленькие. Ребятишки. Есть? А у меня сын большой. Тоже. Я да, с тобой. По-хорошему. А да, что бьешь? А как же? Он мне по уху съездил. Так второго живешь. Каревок ты. Вотаси вот если оно не. Надеюсь, его каракал. А ты зачем его трас? Что он, мол, ну, такой маленькой, а ты такой большой. Это у них самое обидное, когда их малым ростом дразнят. Так да даже дети. Он-то хоть по-нашему хорошо, спасибо. Знает. А ты по-ихнему, не бельмеса. Вот и заработал в ухо. Вот а дужил мне буртортур, буртортур. Ну а все-таки. А как будет по-ихнему деть? По -ихнему дети? дома, по-ихнему дети. Я ж тебе кодамо сказал, а ты мне в ух. Да? Понимаешь? Понимаешь, одному. Товарищ командир. А, стрелок. Испугался я впервой. Опять же эти пули летают и все такое. Ну что ж, а то они и пули, чтобы летать. Я, брат, и сам испугался по первый <со> раз. Давай. Связь с дивизией генерала Ямада прервана. Где обрыв? Кажется, в узловом пункте разъезда 190. Опять, наверное, партизаны. самочать да, да. Да, я я воля, а мы в тайгу. Трогай! Excuse me about us. Come on! Come Начальник штаба слушает. Да-да. Что? Хорошо. Два офицера один мунтер-офицер. Отлично. Отлично. Передам командующему. Это Терехов, командир отрядов. Согласились такие японцы завязать глаза-то, а? Видно, припекло им без связи-то. Снимайте, какие кисель, Валерий Яковлевич. Я вам тоже звездочку пришлю третьим парламентеру в полной форме. Formas. А? Как ты Я такая ранось. И сама! Катень и сыро! Иди, иди на бабушке! Иди! Иди, иди на бабушке! Вот, вот, вот. местом переговора имеем переломать станция Зимовка. Эта зона, где действует японская Императская армия. Но на время переговора станция имеет стать нейтральной. Армией. И туда мы разрешаем. Хм. Даже превращаем ваши храбрые отряды. Японское войска не станет повредить. Хорошо. Мы запросим наше командование. Хорошо, очень хорошо. Значит, вы все-таки решаете ехать. Красная армия идет сюда. Одних наших сил недостаточно. Значит, нужно выиграть время. Да. Да, но. Вы отряды, батенька, туда хотите вести? Возьму роту Бублика для представительства. Поедем? Поедем. А куда? Тигру впасть. Ты вот Егор охотник? Ну, uh -huh. и должен знать. Чтобы поймать тигренка, надо влезть в берлогу тигра. Дорогаю, выпить за Россию. Вы знаете, э, пожалуйста, я жил в Петербурге около два года. Ваша лестература Пушкин, Торстой, Чахову, Гори Боедову как там попутешествуюсь, породишься домой, идем отечества нам с радок и приятел. Хорошо, очень хорошо. А ваша театру, Парета, вы знаете, после него я не могу смотреть на мясо Гейса. Ужасно. Прохо. Очень прохо. Угу. Да. Мы в Японии очень любим русский народа. И потому помогаете его врагам. Угу. Что? А мы не хотим мешаться в борьбу партий. Но помогаете монархистам против большевиков. И помочь хотите? Вплоть до Байкала. Никак не ближе. Почему? Мы хотим только помочь сделать этот э, богатый, теперь пустынный край процветающим. Да и мы хотим того же, но думаем это сделать как-нибудь сами. А, но какой системой? А, пожалуйста, вот вы лично, какую систему вы уводзаете? Э, ленинскую или нормальную? Ленинскую потому что она и есть самая нормальная. японской императорской армии предлагает заключить перемирие, как подготовку к эвакуации наших войск. Действия обоих сторон прекращаются. Особенно партизаны не разрушают нас телеграфу. Хорошо. Я сообщу об этих условиях командованию но пока мы имеем подписать и это предварительные Пожалуйста. видите ли я привык подписывать документы текст которых мне понятен Конечно, конечно, я буду переводить и вам. Зачем же? Я предпочитаю вызвать своего переводчика. Хотите откровенные разговоры двух мужчинов? Вы забыли наши уроки. Могу напоминать. Мугден, Порт Артур. Вот вы забыли, что тогда вы имели дело с царской армией, а теперь вы встречаете весь вооруженный народ. И там и тут солдаты с рудьзем. Не вижу. Почему разница? Увидите. Теперь русскому народу есть что защищать. И все население страны встанет живой стеной. Хм. И что же, пожалуйста, война есть война? Берегитесь, кто сеет ветер, пожнет бурю. И буря может пройти уже по вашей японской земле. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. У -у -у. Хм. Вы знаете. Мы в Японии говорим, Россия страна росы. Японское солнце взойдет, роса высохнет. Пока Солнце взойдет, роса отчи выезд. Так говорит наш народ. А. Вас народ. Вас народ. Может только разрусать, как Розавира почурочил. Вот, вот так! Так вы не будете подписать? Нет. Не подпишу. Думайте хорошо, прежде чем еще сказать Хорошо, я буду писать и бумагу на русском языке. Так. а когда же ожидается появление на свет всего бесстрашного подполь? Семен Николаевич, я ужас как боюсь. Чего боитесь? Да что я с ним сейчас буду делать? Подкините его мне, старому холостяку. Ой, вы все шутите, Семен Николаевич. А ведь правда, время-то совсем не подходящее. Неверно. Время самое подходящее! Андрей! Ой, ты все слышал? Вот японец говорит, край, мол, пустынный. А теперь одним человеком будет больше, и то хорошо. Ой. Перемирие, как выигрыш времени. Ровно 4 часа по рудийному выстрелу. Я понимаю. Наша задача убрать его сразу, в начале боя. Заснула. Я сейчас. Ничего, пиши. А который час? Приготовиться. Приготовиться. Выступили сволочи. Я в штаб, а ты? Нет, я с тобой. Открывай! Вы все равно окружены! Чистая работа, господин Усижима. Нас не возьмут. Давай, дверь! Дувакинь-ка! Дува Ладно, потом разберемся. А сейчас надо сматываться в тайгу. Задание выполнено. Перемирие заключено. Делать нам здесь больше нечего. Да, доклад мы комитету переправить бы надо. Да и об этом предательском выступлении. Я отвезу и расскажу все. Ты не бойся. Бублик здесь нужен будет, а я проеду, мне теперь легко. Я сейчас настану к Семен Николаевичу, и он меня сумеет отправить. Так вот, товарищи, станция, как видите, где сосредотачиваются белые японские войска, и есть узловой стратегический пункт нашего фронта. А тактический ключ к позиции командующая над этой станцией Сопка, Емелькина шапка. Сопка в наших руках. Но, товарищи, по имеющимся сведениям, завтра на рассвете японцы хотят ее захватить наша задача во что бы то ни стало удержать сопку до прихода частей Красной Армии они будут здесь через сутки а как у нас с патронами? да, товарищи, но стрелять нельзя ах, нельзя? есть приказ а какой там к чёрту приказ? Да. да что, врага, да что мы сутки шутим или, там? или что? Люди да. на смерть идут. Ты кровью не шути, командир. Вот. А ты кому подчиняешься? Я? Тебе. Ну, а я ревштабу. И вот приказ ревштаба. Приказываю до подхода регулярной армии Категорически воздержаться от вооруженных столкновений с японцами, ни в коем случае не нарушая перемирия. И не поддаваться на возможные провокации. Это директива, товарища Ленина. Особка. Стрелять нельзя. А, а может, штыками, а? Штыками тоже нельзя. Есть у меня одно предложение. Давайте обсудим. Знаете, батенька, это случай военной истории не бывало. Даже кляузовец и тот не предусмотрел. А тайга, брат, она всему на улице. Только вот. Успеем ли облить ее за ночь? А ну, она ведь замерзнуть должна. Так ведь тем вралом такой каток устроил, будут помнить Емелькину шагу. South country, colonel. Kind of hard to pick daisies around here. We shall until spring. When is this now? How's the way? ha ha на ваше командование. Японское войско делает маневры. Только после первого выстрела. Оттуда начинать нашу Otrwetny ogonja! Zamytajcie, otwetny! <try> <try> Uh <laughs> uh Южный шклод плохо политой. Да что, гостиницу поим сверху. Отставить. Ну хоть ведершка, вроде как играющий. Нельзя, зашибить можно. Ну что ты будешь делать? и немедленно начать эвакуацию. А нам что вы предлагаете? Какие условия? Вам? Мы предлагаем сдачу без всяких условий. о чести русского офицера. Скажите вы, русский офицер, какое солнце вы хотите видеть на Дальнем Востоке? То, которое красуется на японском флаге? Или, считаю ваш вопрос, несколько бестактным? И там за проволокой их последний оплот. Там за проволокой завтрашний день дальневосточного края. А ведь край-то свой, нашинский, как сказал Ильич. И это наше завтра мы возьмем Понят! Помните, товарищ? Душами мёрзнет. У кого мерзнет, а у кого болезнь. Там люди в идут, а мы здесь без толку людей морозим. Резерв мы понимать это надо. Пять минут можно начать обстрел. Прикажите. Са, где Ты не один здесь сидишь! А я не могу! Вот возьму свой свод, и пойду! А я тебя убью! Ну что ты будешь делать? Товарищ командир! вам решение нашего главного командования. Через 48 часов наши войска вступят в город. К этому моменту последний японский солдат должен покинуть берег. В моей стране есть такой обычай, когда два Самурая расстают они обменивают а, чем-нибудь на памяти. Пожалуйста. Уж не знаю, полковник, что вам и предложить. Ну, хотя бы вашей ваши портсигары. Пожалуйста. じぃ、じぃ、きついわねばあぶしきる! <笑> русским языком два часа каждый день сейчас будем заниматься три часа